Добрый день, с вами Дана Бенуа и канал Мои Растения. Сегодняшняя тема Эпипремнум. Размножение. Как размножить Эпипремнум покажу на примере своих растений. У меня есть три вида Эпипремнума. Этот называется Happy Leaf, Marble Queen, тайский сорт, и Golden Potos или Lime. Теперь как резать и где у меня всего две веточки эпипремном marble queen сейчас весна и мне хотелось бы чтобы побольше было веточек поэтому я себе сделаю несколько черенков можно сделать один черенок срезать макушечку получается раз, два, три, 4 листика между пятым и шестым можно срезать. Но этот лист придется удалить последний. А можно срезать по листу. Но смотрите, если здесь два листика новых еще полностью не раскрылись. И неразвитый воздушный корешок, то здесь срезать не рекомендуется. Лучше еще один листочек. Пропустить. Здесь уже корешочек хороший. И можно срезать в этом месте. И дальше по листочку. Здесь, здесь и здесь. Но эту часть уже оставляем. Здесь будет раз, два, раз, два три, четыре листика. Эту веточку я трогать не буду. Она еще маленькая. Не буду рисковать. Пусть еще подрастет. Дальше пепремном Cold Потос. Вот он дал хорошую веточку и ее я срежу. Не буду срезать по листу, а срежу ветку. Здесь все устроено точно так же: лист, воздушный корень. Лист, воздушный корень. Можно нарезать по листу, а можно срезать одну веточку. Я срежу одну ветку. Оставлю раз, два, три, четыре листа. Между пятым и шестым срезаю здесь. И последний листик обязательно удаляю. Дальше. Хэппи Здесь еще маленькие веточки. А вот это можно ее срезать. Также... Да, видно, не видно, Он такой густой. Ну, принцип тот же. Раз, два, три, 4 четыре. четыре листочка оставляю, между пятым и шестым срезаю и нижний листик тоже удалю. Потом подожду, когда срезы подсохнут и поставлю в воду. а теперь на живом примере marble Квин срезаю здесь здесь И еще один. Все, срезала. Теперь пусть подсыхают срезы. Дальше и пепремном Годан Поттерс. Раз, два, три, четыре, пять. Остризаю здесь. Этот листик удаляю И пусть подсыхает. И хэппи лиф? Раз, два, три, три. Резаю здесь. Последний листик удаляю. Так получилось у нас, что да, один да. черенок такой. Такой, такой и три листика. Ставлю в стакан, наливаем воды. Все, никаких тепличек не нужно. Оставляем в воде, ставим в теплое светлое место. И буквально одна-две недели пойдут корешочки и уже можно укоренять, то есть пересаживать в землю. А на этом все. Жду вас в следующем видео. Пока.